Теплес вот пахал еще серии Metal 3. Играет. Ивает. Я его сегодня слышал. Вот, кстати, вот этот сингл с Даркусом. Вот, который сегодня очень даже пацаны классно танцевал. Это мой коллега. По одной сцене. Подарок электро. Вот, мы в животе тус тусили раньше на фестивалях CyberTension вот. ну вот, короче огромное выражаю огромную благодарность группе Барри Джем, которая поддержала меня и помогла с Пиплом вот, огромная благодарность Бентеги которая приехала с Киева тоже выступила Охуительно, могу сказать Вот <связывая> Тоже вам респект Байтули Кстати, тоже респект Блэк Metal, высшей пробы Блэк Мэттал Ну и Хиевайт, да, вот Хиевайт. К сожалению, камера села почему-то От холода, видимо Поэтому э -э После вот этого Мои болтовни, так сказать ты увидишь то, что мне удалось снять. Обращаюсь ко всем, кто снял Торинопард и Гигевальд, и Каляну Амарту. Обращаюсь. Амарту, Сори, снова осели батарейки. Дюресел хватает. Ну, в принципе, роликов я наснимал. Две серии я снимал только. Metal TV предыдущие на вот и все. Так что дюрасел это не очень-то и качественные батарейки, я бы сказал бы. На часы, может быть, они покаят. Ну, короче, ладно. Так вот. Э -э, на чем я остановился? Всех, кто снимал, то напают, пожалуйста, скидывайте мне на Facebook. Под этим видео будет ссылочка на мой Facebook. Э -э, Максим Вехов. В личку пишите мне, пожалуйста, и скидывайте фотки, видео, пожалуйста. Я хочу выложить все на канале, э, так сказать, знаменательное 20-летнее э, э, э, э, э, шоу моему проекту. Это мой проект студийный. Это третье выступление за историю, за, за, за 20-летнюю историю проекта Торинопарк. Да, Хигевайт это было дебютное выступление, поэтому, извините, я, я, я честно... Претензий у меня нету к клубу вообще, звук офигенный, звукачи офигенные, публика, полцы, вот, под Торнапарат вообще тащили -то жестко, блин, да, под Блэк метал не было, видимо, той целевой э, аудитории, которая под Блэк метал бы махала хайером. вот, поэтому, ну, шо ж, да, вот, все не воюют в основном сейчас, защищают наши кордоны от сепаратистов вот в основном так да вот поэтому скидывайте мне видео пожалуйста и очень вас прошу вот огромная благодарность илье Легенда легендополим э, илье саенко за то что он помог мне с, э, с организацией концерта евгений администратору, тоже огромная благодарность вот э, я вот Могу сказать, что я лично продал всего три билета. Лично я, да, три билета продал. Один два дня назад продал одному знакомому своему, по безналу. И два билета продал за наличку. Да, именно я, да. ну, да, Я не, не тот самый, не кассир, вот, поэтому сколько смог, столько и продал. Поэтому, вот, и, извините, пожалуйста, гня. Претензий у меня никому никаких нет Вот Есть претензии только к Самому к себе, потому что я На сцене Не выступал лет пять. Последний раз я выступал в 2014 году Сессионный музыкант В группе Life Illusion Да, была такая группа вот В клипе снялся там еще да. Ссылочку ты увидишь Это самое, на этот клип Посмотришь за мной На меня там Вот где там скарька, стрижка еще да, поэтому у меня нету, честно говорю, нету у меня э, практики сценической, у меня практика студийная в основном, э, то есть объявляется набор то и на парт людей, которые не собираются ехать на заработки, а которые здесь стоят хорошо на ногах, так сказать, финансово под, подкреплены деньгами и смогут ходить на репетиции постоянно и в следующем году я планирую сделать концерт 8 апреля в Клубе Леф, я думаю, да. Да, отметим мою днюху. Вот. И отметим заодно, ну да, днюху отметим. Вот. Проект Егивайт тоже будет отмечать свое пятилетие. Вот. Надеюсь, что будет живой состав. Вот. И проекту 2016 года его организовал. Есть уже несколько альбомов, синглов, которые изданы на кассетах и на аудиодисках. Вот. И даже вот такой. Вот этот сингл издан вот тоже, сейчас играет. Издан даже на дискете. Вот. Тоже на фурбиной Нойсерик. Вот. Так что огромная благодарность вам, чуваки. Так что, пожалуйста, скидывайте видео а кстати калянский фото нас с тобой да там где я с тобой ты сфоткал на свой айфон смартфон там не знаю как он там называется вот так что все было жестко и классно мне, мне очень сподобалось вот и после этого видео ты увидишь у меня камера села, вот сейчас села, да, тоже, да. Вот, и смог снять кус, два кусочка видео. Охеевает на да, свою камеру с нормальным звуком. Ну, пожалуйста, скидывайте мне, вас прошу. Я хотел бы себя разместить на канале. Вот, я укажу, разрекламирую вас, если вы там какой-то специалист. Укажу там вашу страничку, если вы захотите. И чем вы занимаетесь. Вот. Так что... Подписывайся на канал, ставь лайки, колокольчик у меня нету, вот. Так что в той тоже требуются музыканты. Той требуя, на уик объявление и в гигивай требуется барабанщик, ну хотя бы барабанщик, басист требуется, соло-гитарист и в той требуется тоже барабанщик профессиональный. Который сможет э, выгребать бас сбитый и хорошо карданом, вот. И соло-гитарист нужен, да, в Тойно-Парт, и басист тоже нужен, вокалист есть. В принципе, еще один вокалист нужен. В Тойно-Парт нужен еще вокалист, который владеет вот таким, типа, <звук> <звук> вот такими вокалами экстремальными, то есть не только скримом. Блэк-метал скрим у меня есть, вот, вокалист, да в бытуле играет родослов да вот похотин александр вот все мне устраивает все и вот кстати дарбус тоже в принципе вот можно будет как-то их совместить и вдвоем будем вот два вокала киевать какой будет да. вот а второй напарь надо человека с громом, да, вот вокалиста надо будет вот ну все подписывайся на канал пока пока все было классно всем дякую что вы пришли на концерт поддержали меня вот я тут еще пол, полуночи нету я тут вот сижу в одиночестве думаю вот как раз взял это самое по, по, поубирал там где музыка не моя У меня канал авторский вот, короче, все, подписывайтесь на канал, скидывайте мне видео, пожалуйста, тоже на парте, по кусочкам, там, э, с целыми песнями, если есть, да. И э, я хочу у себя разместить на канале, да. Это надо для промоушена. Вот. Спасибо огромное Богдану, например, который пришел, поддержал меня. Белояру огромная благодарность, тоже пришел поддержал меня, это из тех ветеранов, которые меня знают, мою творчество, знают меня давно И еще с 90-х годов вот Белояр меня знает, да, он на Гуале играл, да Вот сейчас играет Eternal Battle Battle Battle Battle, вот руки, да Вот играл в еще, да, помню. Вот, так что вот огромная благодарность, кого я оклянул Колян пришел с Юлей, да, с Юлей мы играли в Live Fusion когда-то на гитаре, да, вот. Юля приходила, и Коляну респект тоже пришел, поддержал меня и морально, и клуб поддержал, само мероприятие поддержал финансово, огромная благодарность, да. Вот, так что скидывайте фото, видео, ссылочка на мою страничку на фейсбук есть, Максим въехал все, пока-пока да, совсем забыл на, на мероприятии были <coughs> на продажу мои вот я б, б, брал с собой кассеты Торнопарт дебютный альбом <coughs> Торнопарт второй альбом и Торнопарт четвертый альбом вот. Потом хигевай -E брал вот диск. Так что можете купить у меня. Поддержите сцену. Вот. Тут есть эти самые песни, которые исполнял. Вот. Есть еще вот той на парту 3ЕП. Тоже тут есть песни, которые исполнялись. И есть еще на продажу DVD с первым и вторым выступлением тоже напарк 2000 год и 2001 вот так что покупайте вот мне не не не было так сказать девочки э, не мальчика кто бы э, был все заняты к сожалению какое-то стечение обстоятельств вот э, Люди, которые знакомые, они все заняты, работают, жизнь до того людей довела, что они на концерты не ходят, вот, к сожалению, да, семьи, деньги надо на жизнь, вот, короче, не наши люди, вот, я рокер, я всегда нахожу время и деньги для создания музыки, вот, сам издаю, вот, это сам издат, вот я сам дизайн делал, сам дизайн делал, вот, на улице можете посмотреть цена 50 гривен да. есть там хиевайт вот это тоже я сам дизайн делал это для кумин Рекордс делал это тоже такой простенький дизайн да вот вот это фотомодель она когда-то давно в начале 2000 годов вот логотип разрабатывал юра язычник вот это тоже модель вот, это мой знакомый... А, нет, не то. Это мой знакомый друг на дебютном альбоме. Вот. Стихи пишет Джек Райпер. Вот. Так что... Если ты рокер, то ты рокер до стогроба. Вот. А если ты не рокер, то ты не рокер, короче. Вот. Что я хотел сказать еще? Все. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Этот альбом есть целиком. Можно послушать для ознакомления и этот альбом есть телефон для ознакомления этого альбома нету вообще для ознакомления кусками только этого альбома тоже нет для ознакомления кусками только кусками есть и этот тоже как промка сделан там с болтовней и эти альбомы которые здесь тоже также есть на канале для ознакомления с промки и этот есть. И эти видео есть, то есть тоже в плохом качестве. оцифровано с видеокассеты Ну, тут оно в качестве, а там оно не в качестве. Поняли? Короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, <клышите> включайте колокольчик. Пока-пока. Что ждать Помню,